Помните, мои дорогие подписчики, что значит на португальском доброе утро. В этом ролике я вам расскажу эффективное движение по укреплению мышц кора. Значит, первое, это три основные такие фактора. Первое, это регулярность. Второе, упражнение должно вам доставлять какое-то удовольствие или осознанность. То есть это не должно быть быстро, скоро, лишь бы отметить, что вы сделали упражнение. В этом тоже заключается эффективность упражнения. И третье – это правильность исполнения упражнений. Когда мы делаем это упражнение, мы должны чувствовать каждую, каждый сантиметр наших мышц, которые напряжены. То есть не делать в стиле качелей. На инерции пытаться поднять ноги вверх-вниз. То есть желательно, чтобы мы, когда поднимали ноги и опускали, мы все время контролировали это своими мышечными усилиями. То есть это не должно быть раскачивание в виде качели. Хочу напомнить, что такую тренировку нужно проводить два раза в неделю минимум. Ну и в общем, по сути, приступим к первому упражнению, которое самое такое простое и эффективное. Это поднятие виси. Ног на 180 градусов. Поначалу, если у вас не получается это делать, я покажу. Можно делать с не выпрямленными ногами, а с согнутыми в коленях. Но сначала я покажу так, как должно быть это в конечном результате. Делаем по 10-12 повторов. Не менее 10 повторов желательно, можно на 12. Заметьте, что подъем ног может осуществляться чуть быстрее, чем выпускание. Стараться стремиться к более статичному движению. То есть это. Более замедленный подъем, еще более замедленное опускание. Можно в дальнейшем практиковать статическое замедление. Подняли ноги и держим так. Опустили нас 45, держим. Еще 45, держим. Но это в дальнейшем можно разнообразить этих Теперь я покажу, как можно делать то же самое с согнутыми коленями поначалу. Если не получается с прямыми ногами. По сути, это то же самое, только с согнутой ноги. И у вас будет вот такой пресс. Таких делаем мы 4 или 5 подходов, в зависимости от настроения. Вот хорошее настроение можно еще сделать. По 10-12 повторений. Затем, когда мы сделали Таких 4 подхода Мы делаем небольшой перерыв И можно перейти к становой тяге Так называемой на турнике Так как здесь турника нету, мы будем импровизировать С вот этими металлическими конструкциями Становая тяга на турнике Это в принципе та же становая тяга Которая осуществляется со штангой Только мы ее делаем верх на 180 градусов И создаем это же напряжение мышц не штангой, а своим весом, который нужно будет поднимать э, по вертикали вверх. Тоже микширует, но единственное, повторы могут варьироваться от 8 до 10. Если поначалу это тяжело очень получается, можете делать даже по два повтора начинать, чтобы отработать технику правильного исполнения. Да, в конце, после того, как мы закончили, вообще я рекомендую еще продолжить занятия со спинными мышцами. То есть это мышцы перед Сделать несколько подходов на гиперэкстензии. Если гиперэкстензии нету, можно использовать просто ровный пол. Это делать лодочку. Можно лодочку делать, плюс отжимание от пола с выворачиванием спины в дугу. Что это у нас тут? Да. да. Успи вернуться. Да. по времени чуть дольше так это вам будет комфортно но это в том случае если у вас нет гиперэкстензии после которой в принципе вот эту растяжку спины можно тоже сделать вот это одна из моих новых локаций сан петро де -нуэль. это такая площадка детская площадка тут сразу и трава и парк для отдыха тренировки тренажеры для молодых и для пожилых людей. А дальше мы после тренировочки идем на океан, который вот там, за меня. Все. Пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть в следующий раз. Подписывайтесь на мой канал. До следующих встреч. Чао.